К вопросу сейчас, где мы находимся, мы жили в эпоху наших поколений, даже не то, что наше поколение, а поколение наших отцов. Мы опять-таки говорим сейчас глобально. Все мы жили, то есть, наверное, в России в меньшей степени, в глобальном мире в большей степени, мы жили в эпоху постоянно снижающихся процентных ставок. Мы жили в эпоху постоянно падающей инфляции. Мы жили в эпоху постоянно растущего кредита. За последние 50-70 лет кредит вырос неимоверно, да, и все то экономическое чудо, которое мы наблюдаем сейчас, когда у вас просто год от года, но ну, вы просто живете в концепции, вы живете в парадигме, что завтра деньги будут дешевле, чем сегодня. Всегда. Да, будут какие-то спады, будут какие-то кредитные циклы, да, будут кризисы раз там в 7-10 лет, кто-то будет терять, кто-то будет находить, но тем не менее экономика все равно будет восстанавливаться, и все равно через 5-10 лет процентные ставки по ипотеке, процентные ставки по автокредитам, по потребительским кредитам, они все равно будут ниже, чем они были вчера. И, конечно, в такой, же, в такой философии у нас росло все, то есть у нас росли. Цены на сырьевые товары, у нас росло золото, у нас фондовый рынок, у нас вот как раз таки индексное инвестирование стало там чрезмерно популярным. Но люди не понимают одного простого факта, что размер кредитов, то если он взят, за него кто-то должен заплатить. И если не расплатилось поколение, которое этот кредит взяло, то будем расплачиваться за это мы и наши дети. И в этом плане очень важным является вопрос подбора того, собственником какой компании вы становитесь. То есть как выбрать компанию в свой инвестиционный портфель. История, связана с тем, что купи самый дешевый индексный фонд, она все в меньшей степени будет работать по одной простой причине, потому что риски в будущем разгона инфляции очень и очень высоки. Разбирая текущую ситуацию рыночную, мы говорили о том, сколько сейчас в мировые центральные банки печатают деньги, сколько правительства предоставляет денег, бешеный уровень долга, да, которыми обладает практически вся мировая экономика. За это все нужно заплатить, и здесь выход, соответственно, заключается. Ну, на самом деле, велосипед придумывать не надо, чтобы не было долгов, но нужно, чтобы была инфляция в пределах там, от 10 до 20 процентов, то есть, если вы сможете разогнать инфляцию до 10-20 процентов, то в этом случае все кредиты, они просто в течение пяти лет обесценятся, какой бы уровень кредита долго ни был, а, но опять-таки мир может с этим столкнуться, да, и здесь стоит вопрос, а как же простому инвестору выбирать компании, что является ключевым, какие компании могут выжить в кризис? Основные показатели это цена прибыль, цена балансовая стоимость. Итак, первый показатель это цена прибыль. То есть отношение рыночной цены акции к прибыли на акцию. Показатель показывает срок покупаемости инвестиций в годах при неизменном размере чистой прибыли. Один из ключевых, но не единственный коэффициент в фундаментальном анализе: еще раз: цена, деленная на прибыль. То есть, цена, деленная на ценность. Прибыль. Чистая прибыль, размер чистой прибыли, который генерирует компания для своего акционера. Когда мы берем стоимость всей компании, сколько нам нужно заплатить. Если мы покупаем эту компанию, это называется рыночная капитализация компании, это рыночная цена компании. И у компании есть чистая прибыль. На самом деле этот показатель, он рассчитывается, да, то есть он, он рассчитывается, он показывается, я сейчас покажу на самом деле на информационные ресурсы, где то можно смотреть, он считается автоматически аналитиками, да, то есть он фактически показывает, сколько вам понадобится лет для того, чтобы купить ваши инвестиции. Отчетность идет квартальная, соответственно, информация обновляется ежеквартально и получается год к году, то есть получается прибыль за предыдущие 12 месяцев. Когда значение высокие, это непривлекательность покупки, то есть показатели при падении прибыли компании по объективным причинам. Ну, то есть когда значение составляет 25, 50, 100, 350, это значит, что если показатели PIE составляют 350, то при условии что прибыль компании не изменится и будет точно такой же в будущем, инвестиции будут окупаться 350 лет. И наоборот, сверхвысокая привлекательность к покупке при низких показателях, то есть если PI составляет условно один это значит, что вы сейчас за компанию заплатите столько денег, сколько она вам в следующий, ну, предыдущие 12 месяцев сгенерировала размер чистой прибыли. То есть она окупится за один год, а рентабельность составляет там, 100%. Это с одной стороны, да, то есть ну, вот, некий такой примитивный подход, он просто не является единственно правильным, потому что здесь нужно понимать нюансы а, данного показателя, потому что если мы говорим об экономическом кризисе, когда у компании падает выручка, когда у компании падает размер чистой прибыли, и получается, что компания находится в кризисе, стоит дешево, но начинает рассчитывать показатель P, а так как прибыли нет или она там копеечная, то он у нее становится огромным, да, то есть он просто становится безумно большим, и в этом случае можно сказать, фу, фу, у него пи 100 да, но нужно понимать еще этот показатель, что в периоды кризисов как раз таки показатели являются высокими. И наоборот, в фазе, в высшей фазе долгосрочного кредитного цикла, краткосрочного кредитного цикла, когда компания зарабатывает очень много, да, когда там потребление находится на максимальных значениях, люди тратят, покупают, у компании значительная выручка, большая прибыль, она леверидж еще использует, у нее прибыль значительно растет. И получается доход на акции очень высокий, размер чистой прибыли очень большой, но завтра он уже упадет. И получается, что из-за того, что размер чистой прибыли очень большой. Показатель PE становится маленьким, и вроде бы тогда кажется, что компания является привлекательной для покупки, хотя на самом деле в этот период она может быть как раз-таки очень сильно переоценена, у нее в следующий квартал, год, полугодие чистая прибыль может значительно упасть. И поэтому есть еще такое понимание не просто PE показатель, а форвардный показатель PE, да, то есть это Прогноз свободного денежного потока с чистой прибыли следующих 12 месяцев в текущей рыночной цене. Я, понятно, Я на самом деле покажу, как это работает. Да. Вот в недвижимости показатель PE, он ретранслировался в показатель PR. Да, то есть рыночная цена недвижимости делена на годовую ставку аренды. Соответственно, нужно использовать для того, чтобы ну, первичный отсев компании, нужно производить показателю пи но в дальнейшем идти глубже, смотреть форвардный пи то есть это показатель следующих, чистой прибыли следующие 12 месяцев, деленный на а, текущую рыночную цену. Это отношение цены к свободному денежному потоку, то есть каков размер свободного денежного потока, цена компании, деленной на свободный денежный поток. И отношение пи к ожидаемому темпу роста прибыли. Что это значит, да, ПЭК-показатель? Это значит, что вот когда было IPO Facebook, то есть Facebook а, размещался по показателю P100. И люди, которые просто с, с позиции стоимосновой инвестировали, смотрели на Facebook, говорили, блин, ну вот реально компания инвестиции в нее окупит там через 100 лет. Зачем мне на IPO покупать акции Facebook? Профессиональные инвесторы смотрели на это по-другому компания на когда она выходила, заработала по итогам предыдущих 12 месяцев 1 миллиард долларов, а компанию оценили в 100 миллиардов долларов. Соответственно, показатель PE составил 100, ну то есть 100 миллиардов, цена компании, деленная на чистую прибыль 1 миллиард, получаем 100. Соответственно, PEG – это отношение к ожидаемому темпу роста прибыли, то есть, если у компании, у Фейсбука да, год чистая прибыль с одного миллиарда увеличится до 5 миллиардов, деньги, которые вы заплатили 100 миллиардов, они остались неизменными, да? но вам уже эта компания генерирует, за которую вы заплатили 100 миллиардов, она уже вам генерирует не один миллиард в год, а генерирует 5 миллиардов в год. И в этом случае PI уже показатель составляет 20. При средних значениях для американского рынка на тот момент в 25-30 это уже было привлекательным объектом для инвестиций. Но если предположить, что через два, через три года Facebook будет генерировать условно 20 миллиардов долларов чистой прибыли, то у вас PII вообще тогда составляет уже не 100, а составляет 5, и это очень хорошая долгосрочная инвестиция может быть. Для себя я считаю, что есть некие целевые значения для рынка, да? то есть мне интересно купить компанию, у которой PII ниже среднего значения для рынка, то есть если для Америки это сейчас составляет 25, 20-25, то все, что ниже 20, оно интересно, надо смотреть глубже. Для России этот показатель составляет там, от 5 до 6. Соответственно, все, что ниже 5 показателя, да, то есть э, срок окупаемости инвестиций ниже 5 лет, фактически ну, по-другому можно сказать, если у нас есть показатель PI 5, если у нас есть понимание цены компании, рыночная капитализация, она всегда знакома, да? то есть мы можем же еще рассчитать рентабельность. Если компания стоит 100 миллионов, у нее показатель, соответственно, PI составляет 5 то в этом случае мы 100 делим на 5, получаем 20, да, то есть 20 – это моя рентабельность, с которой я размещаю свои активы. В проекте «Миллион долларов моему ребенку» я вообще на самом деле стараюсь, чтобы большую долю портфеля у меня составляли компании, у которых показатель PII ниже 3. И это получается рентабельность порядка 30%, плюс, чтобы они, соответственно, обладали определенной дивидендной доходностью выше инфляции, то есть официальная цифра инфляции там в районе 3-4%. Если я нахожу компанию, которая одновременно удовлетворяет трем показателям, а третьим показателем я сейчас дальше расскажу, то есть рентабельность, да, и, соответственно, ниже 5 четырех. Дивиденды, которые платит компания, покрывают инфляцию, официальные цифры инфляции, хотя бы покрывают, да, идеально в два раза выше инфляции. И третий показатель это отношение цены к балансовой стоимости. И сейчас мы об этом поговорим более подробно. Ну, то есть, вот для меня вот эти вот показатели являются ключевыми. Но дивиденды посмотреть достаточно просто, и, и, и они понятны, да? То есть, дивидендную доходность можно увидеть, и человек может принять решение, то есть, здесь. Дополнительно рассказывать ничего, что-то не нужно, да, то есть ты смотришь размер дивидендных выплат, прогноз следующих 12 месяцев и принимаешь решение, устраивает тебе такая доходность или нет. Просто здесь получается, что человек начинает впадать в другую крайность, он заходит, находит компанию, которой там дивидендная доходность 14%, 15%, 20%, но он не учитывает факта ликвидности компании, да? то есть какие-то или что это разовая выплата дивидендная была, да? то есть была какая-то. Пример у меня не в миллионе долларов, а просто в инвестиционном портфеле есть Центральный Телеграф акция компании, да, которая продала там свое здание по очень хорошей цене и, соответственно, выплатила значительную долю от продажи своим акционерам, направила на выплату дивидендов. То есть там дивидендная доходность была в районе 25%, но это была разовая выплата, и просто получил дивиденды и вышел. Поэтому здесь про дивиденды, да, очень важно понимать стабильность этих выплат, чтобы они были стабильными, незначительно там варьировались год от года, да, чтобы этот денежный поток регулярно э, генерировался. Поэтому вот опять-таки, когда формирую портфель для своих детей, то в этом случае я понимаю, что даже если у меня э, показатели срок купаемости меньше 5 лет, а я инвестирую с горизонта 15, 20, 25 лет, то в этом случае я понимаю, что если я сейчас, Вкладываю каждый месяц 100 долларов и покупаю компанию с таким показателем, я понимаю, что через 5 лет мои собственные инвестиции уже окупятся. Ну, в идеальном случае, да, то есть в финансовых показателях. И в этом случае я беру к своим детям приплюсовываю 5 лет. Да? То есть Диане, это получается 13 лет, Дане 10 лет, есть, получается, 7 лет. То есть, вот, все, что будет к этому времени проинвестировано, да, с настоящего момента, они уже окупят инвестиции, мои собственные вложения. И через 5 лет они уже будут моим детям создавать прибавочную стоимость. Вот именно с этих позиций. Ну и третий показатель, который я сказал, для меня является одним из важнейших, это отношение рыночной цены акции к стоимости чистых активов. Если по-другому сказать, это сколько останется денег у акционера, если компания будет ликвидирована немедленно. Уоррен Баффет называет эту историю сигарными окурками. То есть, когда ты берешь сигарный окурок, поджигаешь его, там есть одна-две затяжки хорошего, дорогого табака. А, как он объясняет эту философию, и в принципе, если брать путь Уоррена Баффета, книга, а, когда он делал выдающиеся результаты в начале своей инвестиционной деятельности, вот он покупал именно сигарные окурки. Почему была такая возможность? Потому что компания была небольшая. Компания была незнакомая, и он очень хорошо смотрел на вот эти вот показатели. То есть, что он говорит? Вот представьте себе, вы берете, покупаете компанию по рыночной цене, у компании есть активы. Ну, есть, вернее, просто активы, есть пассивы. Задолженность, да, то есть долг какой-нибудь, кредит компании. Если вы возьмете все активы компании, продадите по рыночной цене, погасите все обязательства, которые есть у компании, у вас от, останется некая цена. Вот эта вот некая цена, это называется балансовая стоимость. И если вы рыночную цену компании разделите на балансовую стоимость, покупайте компании, у которых этот показатель ниже единицы. Что это значит? Это значит, что в случае, если компания становится банкротом или перестает э, существовать, да, люди принимают решение ее ликвидировать, распродают все активы по рыночной цене, закрывают обязательства, то на каждый вложенный доллар вы получите денег больше, чем 1 доллар. То есть вы защищены в плане акционерного стоимости, в плане инвестирования за счет того, что у компании сейчас активов больше, чем цена этой компании. И такое, в принципе, тоже может быть. Другой вопрос, что Баффет говорит, что ну, он начал там, в 90-х годах менять свое мнение и становиться адептом индексного инвестирования, а, потому что он говорит, что бэкши слишком большие, то есть мы слишком крупные компании, а, мы находимся под наблюдением очень большого числа игроков, и поэтому мы не сможем, не можем этого использовать себе во благо, да, потому что мы заметны, мы большие. И вот в проекте «Миллион долларов моему ребенку» сейчас тоже становится постепенно это заметно, особенно когда происходит покупка какой-нибудь неликвидной бумаги, то я сам, да, я сам уже с этим столкнулся, я даю сигнал, что покупать, а, а сам покупаю через две недели после того, как дал сигнал, потому что… А сначала должны купить клиенты в рамках проекта, да, чтобы не нарушать, в принципе, китайской стены, ну, то есть, чтобы меня не обвинили в злоупотреблении, в манипуляции рынком. Я даю сигнал, люди покупают, и после этого получается покупаю я. Я покупаю дороже там в среднем на 2-3 процента, да, то есть это моя плата, плата моих детей за то, что другие люди участвуют в этом проекте. Но просто к вопросу о том, что все равно, даже при этом я все равно покупаю. Да, у меня доходность ниже модельного портфеля, да, тех сигналов, по которым я даю сигнал на покупку. Но, тем не менее, из-за того, что в проекте совмещаются одновременно компании с тремя вот этими характеристиками, низкими сроками окупаемости, защиты меня от банкротства компании и привлекательной дивидендной доходностью, я считаю, что в долгосрочном периоде эти компании делают большой вклад в создание капитала, достаточно крупного капитала для моей собственной битвы.